Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В Саратове построили для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья дом с шатающимися стенами. Об этом сообщила в телеграм-канале региональная прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что часть панелей перегородок не была уплотнена цементно-песчаным раствором, в связи с чем они были неустойчивыми. В результате вмешательства надзорного органа нарушения были устранены. Подрядчик оштрафован на 430 тысяч рублей. Буржуазное правительство существует лишь с одной целью – обеспечивать диктатуру класса буржуазии. Забота о народе для него – лишь издержки. Эффективность госпрограммы развития Крыма, на которую государство заложило в прошлом году 127 миллиардов рублей, оказалась настолько низкой, что не подлежит оценке. Об этом говорится в заключении Счетной палаты по итогам проверки расходования средств федерального бюджета 2019, потратив 72% денег чиновники провалили 75% плановых показателей, а по каждому пятому фактические результаты вообще не были представлены. Выделить и попилить – типичная схема для современной России. И будет таковой, пока в стране царит капитализм. Объем просроченных более чем на 90 дней займов в российских микрофинансовых организациях вырос в августе до 61,4 миллиарда рублей, что составляет почти 40% от всего портфеля займов. Так, совокупный долг россиян по ипотеке вырос в прошлом месяце на целых одну десятую процентов до 8,13 триллиона рублей, из которых 8,11 триллиона рублей приходится на рублевый кредит. Пользуясь полыхающим кризисом, микрофинансовые организации продолжают загонять нищающих людей в кредитное рабство, под ужасающие высокие проценты. Россия продолжает ускоряться в свободном падении в демографическую яму. Несмотря на призывы рожать детей, к которым подключились чиновники вплоть до президента, увеличение материнского капитала и нацпроекта «Демография», на который в бюджете заложен 4 триллиона рублей, российские семьи отказываются рожать детей. По итогам 2019 года суммарный коэффициент рождаемости – число детей, которые приходится на одну женщину – упал второй год подряд и составил 1,504. Следует из данных, которые приводит счетная палата заключение на результаты госпроизводства программы «Социальная поддержка граждан». О какой рождаемости может идти речь, когда у наемного работника нет никакой уверенности в завтрашнем дне, когда в любой момент он может пополнить миллионную армию безработных и потерять всякий способ существования. существованию? Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на один процентный пункт по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%, что создает риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году не будет достигнута. В документе говорится, что в связи с этим основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на траекторию уверенного снижения. Переведя вышесказанные на русский язык, мы беднели, беднеем и будем беднеть. Товарищ! Бедность – вечный спутник капитализма, и единственный способ побороть ее – ликвидация буржуазного строя. Вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании. С вами были Пролетарские Новости. С честным взглядом на окружающий мир. До встречи на следующей неделе.